Привет! На сегодняшний день самым популярным источником хранения и накопления электрического тока является свинцово-кислотный аккумулятор. Несмотря на то, что свинцовый аккумулятор является самым старым источником накопления и хранения электрического тока, он и на сегодняшний день не потерял своей актуальность. Дело все в том, что он обладает очень высокой токоотдачей. Именно поэтому он используется на автомобилях, где необходимо приводить в движение электростартер, который как минимум потребляет 300 ампер тока и также везде используется где необходим большой ток и конечно у нас уже давно возник вопрос можно ли данный аккумулятор сделать в домашних условиях поначалу казалось собрать свинцово-кислотный аккумулятор нереальная задача а дело в том что положительные пластины свинцового аккумулятора состоят из диоксида свинца поэтому встал вопрос где его достать и поиски ответа на этот вопрос не принесли никаких результатов покопавшись в истории аккумулятора мы пришли к выводу что диоксид свинца можно создать путем электролиза обычного чистого свинца для этого в идеале необходимо отлить свинцовую пластину решетчатого типа взять чистый свинец и стереть его в порошок приготовить из него пасту и уже готовую свинцовую пасту наложить на пластину но опять таки же это довольно трудоемкий и нудный процесс сейчас у меня в руках отрицательная пластина маленького кислотного аккумулятора, которая в свою очередь уже состоит из того, о чем я говорил раньше. То есть на эту отрицательную пластину наложена паста из порошкообразного кондиционированного свинца. А именно как раз это нам и нужно. По-другому говоря, как, наверное, уже многие из вас догадались, положительные пластины можно успешно путем формования делать из отрицательных. И сейчас подтверждение этому мы проведем наглядный эксперимент. Итак, мы приготовили три отрицательные пластины вот они у нас такого серого цвета электролизер в виде литровой баночки с электролитом для свинцовых аккумуляторов в котором имеются три отверстия куда через провода мы будем погружать наши пластины для электролиза ну по-другому говоря для зарядки так для начала нам необходимо зачистить пластины вот тут есть следы от старых сепараторов. Ну и, естественно, на пластинах имеется поверхностная сульфатация, которая нам абсолютно не нужна и от нее нужно избавиться. Итак, приступаем к чистке наших пластин. Можно это делать машинкой, можно это делать обычным ножиком. Суть от этого не меняется. Ну, совсем не обязательно, идеально вычищать пластину достаточно сделать. Это как сделал это я. Теперь давайте к пластинам припаяем провода. Олово достаточно хорошо появится к свинцу. Пластины бывают толщиной разные, поэтому в качестве положительных вот из одного аккумулятора такие вот тонкие пластины, а из другого аккумулятора те же отрицательные пластины, но гораздо толще. Более толстые пластины лучше использовать в качестве положительных. В качестве будущих положительных, так сказать. Для электролиза лучше всего использовать более высокое напряжение и более сильный ток. Чем больше, тем лучше. Так как формование пластины, то есть превращение нашей выбранная вот эта отрицательная пластина в положительную потребует очень много времени чтобы минимум, максимально это время сократить необходимо использовать более сильный ток и более высокое напряжение таким образом за несколько подходов или циклов буквально за 3-4 заряда разряда мы получим Положительную пластину с максимальной емкостью. Ну вот такая толщина пластины это примерно 2 ампер часа. Вот эти более тонкие полтора. Итак, погрузим в электролизер наши пластины. Пластины необходимо будет внутри расположить так, чтобы положительная пластина взаимодействовала с двух сторон. Одну пластину мы ставим по центру электролиза и две пластины остальных по бокам. вот Мы видим, что у нас абсолютно в данный момент ничего нет. Так как у нас три отрицательные пластины. Итак, подключаем наш электролизер к источнику постоянного тока. можно использовать обычную зарядку для сотового телефона или USB с напряжением 5 вольт ну в данный момент мы будем заряжать наш аккумулятор током в 2 ампера и напряжением 5 вольт. При формовании пластины первый цикл заряда мы делаем коротким но ну, в течение 50 минут. Ну, вот видно, как средняя пластина кипит у нас. Постепенно она окрасится в коричневый цвет диоксида свинца. Пока идет электродис, хочу отметить, что, как правило, отрицательные пластины практически у нас не разрушаются. Их можно с легкостью использовать для превращения в положительные. Бывают случаи, когда... Превращаются в труху и отрицательные пластины, но это происходит довольно редко. Так у нас идет кратковременный цикл заряда. Второй цикл можно увеличить до получаса. Третий цикл, к примеру, час. И затем по каждому часу мы проводим столько количества циклов, сколько нам необходимо для достижения максимальной емкости. Ну, как правило, это в среднем 4-5 циклов заряда-разряда. Если мы заряжаем током в 2 А, формуем нашу пластину, то разряжаем лампочкой силой тока в 1 А. Таким образом, мы точно, практически точно можем смотреть и определять емкость нашего аккумулятора. Ну, вот вполне достаточно заряда для первого цикла примерно 5 минут у нас прошло можно отключить к нему вот у меня в руках лампочка напряжением 37 вольта там горит только одна центральная спиралька с силой тока в 1 ампер как раз вот для для такой тренировки формовки нашего аккумулятора и Мощная галогеновая 12-вольтовая лампочка, 100-ваттная. Там тоже у нас работает только центральная спираль, как видно, дальнего света это 100 ватт. Ближний свет, спиралька порвана. То есть 100 ватт это приблизительно 9 ампер тока при напряжении 12 вольт. Но хочу сказать, что даже такую лампочку, ячейка нашего аккумулятора с напряжением 2,5 в, в среднем способна разжечь слегка такую 100-ваттную галогеновую лампу. Давайте замерим напряжение на клеммах аккумулятора. Итак, мы видим на тестере, что уже в нашем аккумуляторе 2 вольта появилось. Давайте подключим теперь нагрузку в 1 ампер лампочку на 3,7 вольта. Я специально выключу свет, чтобы лучше было видно. Ну вот. Лампочка. 3,7 вольта 1 ампер уже прекрасно у нас работает с первого цикла заряда 5 минут давайте подключим теперь 12 вольтовую 100 ваттную лампочку галогеновую посмотрим сколько хватит емкости первого цикла заряда Мы видим она у нас накалилась ну и практически быстро потухла это нормально для первого цикла заряда ну и теперь осталось дело за малым накачать емкость нашей пластины до 2 ампер час теперь позаряжаем наш аккумулятор в течение 15 минут и замерим силу тока короткого замыкания какой ток у нас способна отдать это пластина. итак мы провели второй цикл заряда давайте измерим напряжение 2 и 2 почти 2 и 2 вольта то есть в принципе обычное напряжение кислотного аккумулятора теперь давайте измерим силу тока короткого замыкания то есть сколько может максимально отдать тока одна наша положительная пластина. Делаем это кратковременно, так как они этого боятся. Итак, вы видели 7 ампер. Стоваттная лампочка потребляет 9. Поэтому наш аккумулятор в принципе успешно ее зажигает ну для одной банки это конечно очень большая нагрузка ну, можно посмотреть после короткого замыкания сколько примерно прогорит лампочка после второго цикла заряда вообще рекомендуется это делать нагрузка 1 ампер как видно уже лампочка горит поярче и должна уже гореть дольше. Ну как видно в первом цикле лампочка уже давным-давно погасла. она уже как правило, горит у нас в три раза дольше и до сих пор продолжает гореть то есть уже после второго цикла заряда довольно неплохая мощность и емкость Я специально этот кусочек делаю без монтажа, чтобы вы могли видеть, сколько все-таки прогорит такая мощная галогенка от одной банки нашего аккумулятора. Как я уже говорил, в принципе, четырех циклов заряда-разряда нам будет достаточно, чтобы нагнать, закачать нашу положительную пластину максимальную емкость, которая предусмотрена этой пластиной. Если первый цикл мы делали 5 минут, второй 15 третий уже можно сделать полчаса ну и четвертый час разряжаю 1 амперная лампочкой после часовой зарядки она должна прогореть около двух часов Ну с учетом того что лампочка у нас Рассчитано на напряжение 3,7 вольта. Одна банка кислотного аккумулятора выдает в среднем 2,2. ,2. От 2 вольт до 2,5 вольт. Ну вот, в принципе, я уже устал держать эту лампочку. Она до сих пор не хочет гаснуть. Ну что ж я думаю этого достаточно теперь давайте извлекем пластины из нашего электролиза и посмотрим как поменяла окрас наша бывшая отрицательная пластина Итак, посмотрите, вот наши две отрицательные пластины остались такого же серого цвета. И вот наша положительная пластина. На ней видно прекрасно, как она у нас приобрела такой коричневый оттенок. Это и есть тот самый диоксид свинца. для пластины для сравнения мы видим то есть мы успешно превратили отрицательную пластину в положительную что и требовалось доказать в нашем показательном эксперименте ну вот а это уже первые прототипы экспериментальные наших аккумуляторов вот эти две так сказать последние самого современного типа полностью герметичные с клапанами для обслуживания это одна баночка у нас тут аккумулятор из одной ячейки подобно такому же как мы заряжали в, электроли... в электролизере, но ну, здесь пластинки немножко обрезаны и уложены более компактным образом. Вот такая электронная свеча тоже. Тут видно вообще до минимума обломанные пластинки, чтобы уместить их в компактный корпус от канцелярских скрепок. Ну, в основном это сделано для того чтобы наблюдать за работой нашей, наших экспериментальных аккумуляторов ну, в частности их ресурсов. уже успешно они работают в течение четырех месяцев без всяких нареканий с максимальной емкостью вот эта свеча у нас 2 ампер часа с одной баночкой вот это полтора ампер часа и собственно вот один из самых старых аккумуляторов вот видите там внутри находится две ячейки в одном корпусе можно использовать такого рода аккумулятор например для фонарей диодных но ну, здесь обслуживаемого отверстия нет это еще так сказать по старой технологии выполним И, собственно вот самый первый 12 вольтовый аккумулятор ну крышка то аккумулятора была сильно повреждена поэтому пришлось вот так сказать, такую залипуху сделать. И никаких клемм. Вместо клемм у нас напрямую выходят провода. Ну, это опять же экспериментальные образцы. Но вполне успешно работающие. Вот видим, как работает галогенка от нашего 12-вольтового аккумулятора Ничем не хуже заводского. Конечно, в технологии сборки данных аккумуляторов есть свои нюансы, которые мы тщательно проработали, но об этом уже в другом видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!